В данном уроке я хотел рассказать о такой торговле, которая, ну, все-таки это больше стратегии из прошлого, торговли с поводырями. Ну, я всегда, вот, в последнее время считал, что это действительно уже не работает, Ну, вот несколько посмотрел я последние дни, дней, посмотрел, как ведут себя графики, и понял, что для неких, некоторых инструментов это достаточно еще живая стратегия. Я покажу примеры. Например, очень интересно нашел я инструмент. Как ни странно, это Сбербанк, который прекрасно ходит и отреагирует, реагирует на индекс S&P 500. У нас страна развивающаяся. И особенности развивающихся стран, что они идут за странами, которые... Ну, в которых основная собрана капитализация. Скажем, Америка это больше, чем там, мы составляем лишь 1% там, процент от капитализации Америки, поэтому, конечно, не они смотрят на нас, а мы смотрим на них. И, соответственно, если рынок американский пойдет вверх, то наш рынок, как рынок, который идет за каким-то поводырем, идет за американским рынком. Но не только наш, и многие другие рынки. Там, где больше денег, а денег больше всего, конечно, собрано в Америке, за ней и идут другие страны, другие индексы, другие фондовые рынки. Один из лучших вот индикаторов, за которым можно следить, это индекс S&P 500. Индекс широкого рынка. И он охватывает порядка 70% капитализации всех американских акций. То есть это очень ну, основной как бы, индикатор, показатель, куда движется вообще рынок вот в Америке. Да, действительно, сейчас это работает хуже, но все-таки зарабатывать на этом пока еще можно. И нужно делать, смотреть больше за рынком, делать некие закономерности. Бывает так, что а S&P 500 пошел вверх, а мы за ним не идем. То есть мы стоим в боковике, S&P 500 растет вверх, а затем происходит следующая ситуация. S&P 500 разворачивается, идет вниз, как бы возвращается в ту же точку, а мы вот это обратное движение с радостью подхватываем и падаем вместе с индексом S&P 500. Также торговля с полудырями здесь можно привести примеры корреляции графиков, например, там вот RTS, рубль-доллар, нефть, такие фьючерсы, которые между собой связаны и друг, за друг, друг от друга зависят. Ну вот некий вообще аналог на самом деле статистического арбитража, вот торговли с поводырями. Ну давайте сейчас посмотрим еще примеры, вот именно следование за индексом S P 500. И вы сделаете свои выводы, работает эта стратегия или не работает. Ну вот пример, два графика есть, Сбербанк и график Газпрома. Обратите внимание, Сбербанк вниз, вверх, вниз, небольшая такая петля и уходит вверх. Что мы видим на S&P 500? Ну просто, фактически мы повторяем вот это движение. Даже многие свечи, белые и черные, они совпадают. Ну за редким исключением. То есть точно такая же динамика. Газпром немножко попроще все это отыграл. Здесь вот такое движение вниз, дальше такой боковичок. Но опять же движение вверх оно поддержано. То есть вот тут на налицо... Явная корреляция хождения за индексом S&P 500. Конечно, не индекс S&P 500 смотрит за нашим рынком. Мы смотрим за, мы смотрим за рынком, где больше капитализация. Ну, еще один пример я хотел показать. Здесь еще лучше все это видно. Опять же, Сбербанк. вот Один из инструментов, который я увидел, что достаточно хорошо коррелирует. Движение вверх. Дальше движение резкое вниз. И разворот. С чем это связано ну может быть это конечно случайность но мы видим то же самое на индексе s&p 500 я смотрю здесь а на самом деле не индекс s&p 500 я смотрю я смотрю инструмент который торгуется на форексе и копирует индекс s&p 500 в данном случае вот рынок форекс нам помогает смотрите точно такое же движение здесь и когда пошел откат на индексе S&P 500 пошел откат и на Сбербанке, то есть вот тут на лицо пример, что действительно вот эта стратегия нажива, но она требует особого такого исследования. Есть, действительно можно смотреть, я использую графики Trading View, Trading View можно использовать бесплатной версии, у меня как раз бесплатная версия, мне платные, мне дополнительные платные возможности на текущий момент не нужны. То есть вы смотрите график S&P 500 график S&P 500 можно смотреть в любых там, терминалах, там, если есть там в квике у вас отображает брокер если нету, соответственно смотрите, это вот трейдинг view все там в реальном времени отображается вот данные контракты, которые э, инструмент, который на форексе торгуется и смотрите за ним резко S&P 500 полетел вверх смотрите, наш рынок стоит на месте но мы знаем, что они за ним движутся, есть возможность зайти в наш рынок и под, поучаствовать в движении Конечно, наш рынок будет с небольшой задержкой заходить. И, кстати, сейчас намного стало интереснее. Действительно, иногда наш рынок ну, действует независимо, но очень часто вот именно вот такие движения мы повторяем. При этом S&P 500 немножко раньше эти движения делает. И самая лучшая ситуация, когда, например, S&P 500 полетел вверх, мы это движение не поддерживаем. Но что-то там происходит, очень хорошее вышло там на S&P 500, там в Америке какая-то новость шикарная. Американский рынок еще ускоряется вверх. И вот здесь вот тогда уже наш рынок, как рынок, который следует за какими-то поводырями, он начинает ускоряться. И это хороший шанс, хороший шанс вот на этом тоже получить профит. Но это чисто скальпинг, здесь нужно, конечно, четко смотреть конкретно локально на нашем рынке происходят какие-то форс-мажоры именно вот в бумаге, которую торгует, например, Сбербанк, то она, конечно, может пойти против рынка. Или наоборот, какая-то новость вышла в Сбербанке, он, конечно, полетит в локальном моменте вверх, несмотря на то, что там S&P 500 может падать вниз. Вот такие вот поводыри и бумаги, которые хорошо э, дублируют, демонстрируют э, похожие э, движения. Можно найти и на этом попробовать поиграться, поработать. Ну, тема, э, требующая изучения и достаточно интересная. Ну, вот с этим, э, с такой методикой я и хотел в этом уроке вас познакомить. Ну, вот можем открыть терминал Quick и посмотреть, что. Вот действительно у нас сейчас идет торговля, вечерняя сессия. И если мы возьмем какие-то вот инструменты, например, э, нефть, то увидим, что нефть росла, рубль падал, потом наоборот нефть падала, рубль начал расти. То есть вот инструмент, который находится в антикорреляции, антикоррелирует. Есть инструмент, который двигаются в одном направлении. Вот, например, нефть и фьючерс на индекс РТС, часто их движение совпадает. Но ну, здесь вот немножко такой боковичок был. Вот движение в одном направлении. То есть это надо смотреть, и это надо изучать. Но уверен, что это не должно быть вашей основной стратегией. Это скорее для общего развития и понимания различных методик скальперской торговли. До встречи в следующем уроке.